всем привет сегодня у нас тема расстановки по хеллингеру и какие опасности могут вас там подстерегать ну я исходя из собственного опыта вот хотела бы с вами поделиться потому что сегодня это довольно популярный метод он используется как самопознание да и если верить специалистам то данный метод должен как бы помогать людям облегчать их страдания то есть Улучшать жизнь человека в разных сферах – в семье, на работе, во взаимоотношениями с другими людьми. да И также улучшать, улучшать внутреннее состояние. Да? Этот метод направлен на то, чтобы человеку помочь в первую очередь. Чем помочь? Да, увидеть какую-то ситуацию с другой стороны, оценить ее по-другому, рассмотреть под другим углом, может быть, найти неординарное решение или сделать какие-то выводы, которые очень важны в данный момент. И поскольку метод распространен, то очень много людей сознательно идут на это, так как им обещает абсолютное перевоплощение, изменение качества жизни, конечно же, в лучшую сторону. Но, как говорится... Давайте посмотрим, не может ли этот данный метод навредить человеку да, и вместо пользы принести вред. И если может быть какие-то опасности, вот сегодня я хотела рассказать, что есть действительно такие опасности, особенно если вы общаетесь с непрофессионалом. Первая опасность ⁇ это чужие страдания. Прежде чем решиться на данную процедуру, необходимо... Понимать, что будет происходить, узнать, да, какая, какой сценарий данной расстановки, разобраться, чем это может обернуться для вас, а не неизвестность, не, не кидаться. Потому что во время расстановки по Хеллингеру человеку приходится примерять на себя роли совершенно посторонних людей, чужие роли, становиться другой личностью и надевать на себя, скажем так, биополе другого человека, и говорить о чувствах совершенно посторонних, и мысли посторонних людей. Да? И система расстановки – это такое своеобразное, я бы сказала, временное одержание. Да? Когда человека, воля человека ограничивается другой субстанцией, и которая становится хозяином человека. То есть вот то, что вы надеваете, оно становится хозяином вашим. Пусть это происходит временно, но это происходит. И это происходит именно так. И не помните об этом как бы, ну, глупо. Что может произойти в этот момент с самим человеком? Ну, он может стать злым, он может стать нервным, он может стать больным, если он играет как бы больного человека или умирающего, да. А, никто, в общем-то, не отрицает, что играя роль умирающего или мертвого человека, на вас, это никто не повли... ну, на вас это никак не повлияет. А, ну, как бы это опасность номер один. И впоследствии вы можете даже измениться из-за этой расстановки, в которой вы приняли участие. И, может быть у вас э, что-то заболит, допустим. Или может быть вы станете неуверенной в себе, неуверенным в себе человеком. Да? Ведь никто не дает вам никаких гарантий. Поэтому трижды подумайте, чтобы э, добровольно становиться одержимым тяжелыми чувствами да, э, или чужими страданиями. Бывает, что некоторые специалисты знают об опасности такого рода, и они тогда не ставят людей осознанно и используют неживые предметы, такие как, например, стулья или листы бумаги. Но это как бы ответственные специалисты. Но сейчас специалистов много разных. Теперь опасность номер два. Это потеря жизненных сил. Бывает, что после этого как бы, люди плохо себя чувствуют. А Почему? Потому что тело – это губка, которая с невероятной скоростью впитывает энергетику всего, что его это тело окружает. И поэтому во время сеанса тело, естественно, участвует полностью в работе своими ресурсами, всеми своими ресурсами. То есть вы хозяин тела, и вы сказали, будь Васи, и тело послушное. Ну, послушная, да? и когда вы становитесь другой личностью, то тело начинает работать на ту личность, из-за чего человек, в общем-то, теряет жизненные силы, и а если личность, на которую вас назначили, на самом деле, там, мертва, то сила начинает покидать вас, в общем-то, с моментальной скоростью. И у вас может начаться хватить руки, ноги, да. И такое бывает, это подтверждают очень многие участники расстановок. И я лично много раз помогала людям после расстановок. И у людей говорят, что такое ощущение, что кто-то забрал мои все силы, да. Я вот лежу, мне плохо, да. При этом стоит понимать, что отсоединиться от этого неизвестного вам персонажа довольно-таки нелегко. И связь с ним может оставаться долго, после расстановки, и причем все это происходит, в общем-то, незаметно для вас, потому что вы не понимаете, не ощущаете это, а силы в это время будут утекать, и будут утекать в большом количестве и в неизвестном, повторяю, направлении. Ну, могу сказать, что восстанавливать ваш внутренний баланс никто, конечно, за вас не будет. И вы будете долгое время восстанавливаться сами, или вам придется обращаться к специалисту. Потому что, как говорится, пообещать не значит жениться. В некоторых местах можно отказаться быть заместителем, в некоторых местах это преподносится как невероятная вообще польза. Вот. Но специалисты, повторюсь, бывают очень разные. Ну, теперь опасность номер три – это, как бы это сказать, да, сверхестественные субстанции. Но на самом деле это никакие не сказки. Встречаются случаи, когда участники расстановки и вовсе навсегда остаются зараженными, так скажем в кавычках, да, иными личностями. Они становятся похожими. На абсолютно чужих людей неизвестных им да, до могут перенять какие-то привычки могут стать нервными могут стать раздражительными закрытыми беспокойными плохой сон посещают всякие там пессимистические мысли лицо становится серым нервным и угрюмым это как раз говорит о том что человеку требуется помощь и вот эти вот самые посторонние субстанции они действительно могут Подселяться в тела, в ваши тонкие тела участников, и это никакая не сказка. И если расстановщик опытный человек, он это сразу заметит и постарается помочь и избежать вот этих вот последствий, но для этого нужны, конечно, определенные навыки. Вот. И если все-таки расстановщик вовремя не замечает их, и присутствие да, этих таких субстанций, то это может спровоцировать даже серьезные вещи, такие как самоубийство, не дай бог, от человека. Поэтому, несмотря на все, на все вышеизложенное, да, и аргументы, что метод расстановок, в общем-то, по Хеленгеру это является таким распространенным, весьма действенным, да. И в общем-то он помог там уже огромному количеству людей, и э, это очень здорово. Но тем не менее, будьте, пожалуйста, аккуратней, потому что в первую очередь все зависит от специалиста, к которому вы обращаетесь, от его ответственности, да. Но в любом случае, конечно, принимать решение по этому поводу будете вы сами. И Поэтому призываю вас, прежде чем согласиться на, на все, что вам предложат, нужно обдумать все за и против. И учитывая, так скажем, возможные осложнения и непредвиденные, непредвиденные ситуации, подходите к расстановкам настороженно, да, и особенно к королям умерших, тяжело болеющих или, не дай бог, самоубийц. Потому что специалистов сейчас, которые могут видеть, да, их по пальцам можно пересчитать. И если даже специалист провозглашает, что я вас там почистил, и все будет у вас идеально, обещать не значит жениться. Потому что у каждого специалиста по расстановкам есть в руках какой-то объективный инструмент. Ну, что такое объективный инструмент, да? когда мы говорим о том, что, что мы не можем увидеть, что мы не можем пощупать, это тонкие тела, да, то для нас нужен какой-то инструмент объективный, поскольку если нет объективной диагностики, было или не было, да, ну, в данном случае можно использовать карту Таро, или маятник, или рамку. Да, если у человека нет этого инструмента, то есть опасность того, что человек видит мультики и считает себя магом 80 уровня, и заявляет, я вас почистил. Я с таким сталкивалась неоднократно, причем последний раз не так давно, где-то ну, месяца полтора, может быть, два назад ко мне обратилась девушка, которая сказала, я очень плохо себя чувствую после расстановок. Вот, поэтому м -м, будьте бдительны, сто раз подумайте, и если, дай бог, что-то случится, обращайтесь, помогу.